Паш, пусть ищут. Есть такой указ Президиума Верховного Совета СССР. Он так и называется. Вот 22 июня 1941 года о военном положении. Он без номера. Там он большой. Там все расписано. Про партизанские отряды. Вот что можно делать. Там четко написано. Вся власть переходит к военным. Никаких, даже те действующие депутаты в советское время, когда война началась, все эти, ну, раньше-то у нас везде были депутаты, исполкомы, все полномочия судов, прокуроров, все перешло к военным, у всех госорганов, все перешло к военным, все состоят под приказом военных властей. Никаких выборов проводиться не может. Только экстренные совещания войны, только экстренные совещания. Пусть внимательно читают, он большой, этот указ президиума. Он очень большой. Плюс в 91-м, вот он называется, указ вице-президента СССР Янаева от от этого от 18 августа 91 года это было обращение к советскому народу государственного комитета по чрезвычайному положению в ссср так вот там два постановления первое постановление 18 августа ввели военное положение в москве и в московской области 19 августа по всему Советскому Союзу. Вот это ЧП, которая в связи с государственным переворотом, оно приравнено тоже к военному. То есть ни то, ни другое не снято. Говорю по военному положению 41-го года. Я нашла документы. Ну вот, искала, кто когда отменял. Вот сейчас я хочу запросить все наши органы, чтобы предоставили документ, когда было снято. Я почему знаю, что оно не снято? Потому что до сих пор есть ФЗ действующий, о формировании мобилизационного бюджета, то есть во время военного положения. Вот эти соцнаборы, это и есть пайковое довольствие. Мусорам платят, потому что они у нас числятся как милиция, и балансы, я же говорю, не закрывались советские, как мне ответила администрация, а в РФ никогда не открывались. Военные и мусора, вот РФ я же ликвидировалась, и вот с 2016 -го года они не получают это довольствие. А мы, как население гражданское, тоже получаем, но, но у нас его воруют. А там 130 тысяч бибариков в месяц на каждого, и на ребенка в том числе. То есть вся коммуналка оплачена, проезд, там мыло, порошки, ну все там расписано четко по продуктам. Так вот, когда я искала, оказывается, там, по-моему, в сентябре 1945 -го года, Сейчас точно не буду дату врать. Была частичная отмена. Вот, кстати, в этом указе прям написано, в каких этих э -э, вводится военное положение. Вот где оно вводилось. Э -э, Именно, которые считаются приграничные фронтовые зоны. Вот там, где погранкомиссары сейчас должны действовать. Но они, я так и думаю, поэтому они военкоматы везде ликвидируют. Понял почему? Ну, военкомы, может быть, там недалекие. Они сначала военкомов поменяли всех на молодых, которые уже в РФской армии были. Ну, а те документы они делают в виде реорганизации присоединения, но путают адреса и эти. Там я разбиралась с военным билетом с Дочкиным. Вот для чего это делается. Потому что все у военных. Они боятся. Старых военкомов всех поубирали. Так вот, когда я искала, это частичное снятие было с воздушного пространства, с морского, железнодорожного и речного путей. Частичное. Там перечислены тоже эти областя, республики. Ну, в каких этих районах было снято частичное. Потом, в сорок седьмом, когда США объявила холодную войну СССР, было объявлено. Ну, то есть, еще и Третий Рейх не был капитулировал, не капитулировал и не был пленен. Этот только Вермах капитулировал. Плюс Япония подня... поднялись. То есть, вот эту частичную отмену, опять эти указы я нашла, их отменили все. То есть, опять, вот то частичное снятие военного положения на этих путях, опять... Было введено. Ну, то есть, раз отменено, значит, опять военное положение. Поэтому они сейчас, видишь, железнодорожный вокзал они огораживают, аэропорта. То есть, это стратегические объекты. Но они-то они их захватили, огородили, решетки поставили. Народ не пускают, а народ у нас бестолковый каких-то играются выборы в народных судей, в народных депутатов. И я еще раз говорю, что когда вот это все восстановится, вот эти все игруны в депутатов, прокурорах и всех прочих еще пойдут под трибунал, потому что занимались не тем чем нужно. Особенно кто у кого военные билеты кто присягу принимал А там их таких много Которые вешают на себя там То судья, то прокурор, то министр То еще кто-то Вот это еще будут отвечать Очень скоро на трибунале Поэтому если там твои знакомые куда-то вляпались Пусть осознают И лучше ищут старых военкомов Которые были еще при Советском Союзе При распаде вот Которые занимали должность военных комиссаров Ну в военкомов вот у них есть полномочия. Пусть запрашивают мужики в основном, и ты в том числе, запрашиваете Министерство обороны, если помните свой приказ, когда вы были уволены в запас. Получите ответ, не увольняли вас, вы до сих пор служите в армии. То есть в самоволке, ну не в самоволке, а как, ваш же начальник как-то выпустил части, вот как этот... Саша Поляков запросил, и выяснилось, что его просто в самоулку не прищешь. Он начальник, это командир части его отпустил домой. Вот он до сих пор 30 лет ходит. А на самом деле у него приказ, ему номер дали фальшивый, а прислали другой с Минобороны, с архива. И он еще до сих пор на службе. И те, кто был там прапорщиком, еще кем-то, не кто со службы не уволен, потому что РФ не имеет права не увольнять, не командовать советскими военными властями. Понимаешь? Это то же самое, чтобы вас Гитлер во время войны кого-то там в запас, кого-то в отставку отправлял. Ну это ж смешно. Ну вот. А РФ это четвертый рейх был. Третий, четвертый рейх. Так что я еще раз говорю, прочитайте этот указ, еще пусть запрашивают, хоть Министерство обороны предоставить документ, на основании которого было снято военное положение с 41 -го года и 1991 -го года чрезвычайное положение. Никто не найдет и никто не даст, нет таких документов. И я же тебе и говорю, все вот, просто попутно много знаю документов, и они все подтверждают то, что мы в состоянии войны. Поэтому и Путин 17 апреля издал указ о, там, о днях воинской славы, и почему он прям четко там написал, что окончательная э, победа Великой Отечественной, во Второй мировой войне 3 сентября, 20, которая, и прямо в скобочках написано, 1945 год. Окончательная победа будет считаться 3 сентября 2020 -го года. То есть они еще с нами будут. Он тем самым подтверждает своим указом. Вот 17 апреля, можете посмотреть, 2020 -го года называется «Днях воинской славы». Ну, номер не знаю, но он вылезет, так что люди пусть посмотрят. Потому что как, вот все в одно что-то упрутся, Ищут только одно, вот если касается ЖКХ, не только там, ищут какой-то определенный, наслушаются роликов только одно, никто не проверяет информацию, тут все взаимосвязано, понимаешь? И военное положение, и ЖКХ, и суды, и приставы, и вот эти местные самоуправления, но все так запутано, завязано. Пенсионный, соцзащита, вот эти соцвыплаты, это все в куче, один к одному. И если копаться в одном законе, никогда ничего вы не раскопаете, там все в куче. Поэтому, кто там просил, я тебе говорю, вот этот указ передо мной. Что там нужно делать, как себя вести, партизанские отряды, что могут военные. Поэтому пусть ищут военкомов, у них есть полномочия, они могут оттиски печати заказать советских военных властей. Мобилизовать, то есть у них полномочия есть, этих всех, кто звания получал в советской армии, в советской милиции, он может призывать на службу, эти, формировать военные гарнизоны, и вот тогда уже все эти местные самоуправления, которых и так фактически нет, просто сидят бандиты. Вот они-то понимают, и они могут их там уже... Ну как? Можно и ликвидировать, и убирать, и стенки поставить, привлекать. И мусоров тоже. Вот мусора знают, что такое пограничные комиссары. Вот. И тогда будет пограничный комиссар. Ну, военные комиссары, военкома. Есть пограничные комиссары, которые уже там гарнизон создается Ну, там минимум хотя бы три полкана под, подпола, ну, советских, не вот этих, РФ-овских. Формируете и все оттиски, от, оттиски печати вот вот те военкомы они могут полномочия передать то есть называется сила мобилизационного приказа то есть ну сила последнего приказа сила мобилизационного приказа вот вы ищете таких людей либо он сам встает в строй либо передают полномочия, чтобы это было все законно. И тогда и мусора, и вся РФ никуда не денется. Они-то прекрасно знают. Поэтому они, я тебе говорю, военкоматы уничтожают. Перепрофилируют там в форме пре преобразования к одному городу. Преобразовали, присоединили. А сам военкомат перенесли в другой город. Для чего это делать? А путаница. Вот моей дочке военный билет почему-то Азербайджан выдал. В нашем закрытом военкомате, который числится в Краснодаре по документам, а на самом деле гоняют в соседний город, в другую сторону вообще, понимаешь? Вот почему я начала копать, а там вот такое вылезло. Я ж тебе говорю, вот эти все, как только объявили военное положение, даже чрезвычайное положение в 1991 году, сразу сработали заслон, рубеж, тархана. И, по-моему, заря или как-то там еще вот эти вот. Все. И все перешло в автоматическом режиме на режим военного положения. Сразу автоматом. Там вот, ну, как-то система сработала. Поэтому пошли отслеживаться все деньги, все это счета. Почему они и не могли? Они вот это липовые трасты делали, липовые счета открывали, потому что там сработала система на международном уровне. Все все прекрасно знают. Ну просто в сговоре некоторые международные эти общества, они нам денег должны, им тоже выгодно со стороны понаблюдать, посмотреть, кто победит. Победят советский народ, значит придется им долги отдавать. Они победят нам еще лучше, с нас долги спишутся. Вот и все, а на РФ все повесят. Там вот такая политика, поэтому нужно разбираться. Я же говорю, полномочия во время во военного положения снимаются У всех. Только, никаких судов не может быть, никаких, только военный трибунал. Военный трибунал и военные приказы, все, никаких судов народных, и тем более даже те депутаты действующие были, которые народом выбраны, раньше все были, у них полномочия утрачивались на время военного положения. Вот поэтому они все стали предателями, они просто решили тут, пока они тут без дела остались, те, которые еще в то время были, прихватили народную собственность, поменяли вы, вывески и начали тут менять их так долго и нудно, чтобы тут уже не было концов найден. Но концы-то всегда находятся. То есть сделать якобы частные предприятия, извлекать выгоду и грабить свой народ. Вот это и есть предательство, измена, дезертирство и все прочее это трибунал. Если эти вот СНД, как вот они, всякие Кузнецовы, аферисты, все прочие трибуналы, я тебе говорю, это все жидовский проект. У нас народ, я понимаю, хочет некоторые улучшить жизнь, но они не понимают, что это неправильно. Надо разбираться и проверять всю информацию. Пусть запрашивают. Если никто, я тебе говорю, не нашла документов, я сейчас тоже буду запрашивать, но я их не нашла, их, а его и не снимал никто. Вот. Не может быть никаких советов, поэтому никто никаких решений народных судов, никаких народных депутатов признавать не будет Эрефия. Слушай, они знают, что это незаконно а военное положение в стране. А вот если начнутся гарнизоны, воен... пограничные комиссары, военные комиссары и коменданты, назначенные вот этими военными, вот тогда тогда они по-другому запоют. Я слушаю, это уже никто не сможет. Вот так.